Стратегия создания большого трицепса Трёхглавая мышца плеча Известный как трицепс, мышца-разгибатель, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок Длинный, литеральный и медиальный За счет длинной головки трицепса происходит движение руки назад и приведение ее к туловищу А вся мышца принимает участие в разгибании предплечья Трицепс является антагонистом бицепса. Когда бицепс сгибается, трицепс разгибается. Многие считают, что главную роль в развитии мускулатуры рук играет преимущественно бицепс. Однако это... Не так, поскольку массовая доля этой мышцы составляет 30% от общей массы плеча и рук. Величина трицепса играет большую роль в размере руки. Чрезмерные тренировки бицепса, особенно хронический пампинг, способствуют тому, что симметрия мышц рук нарушается. Помимо прочего, слабый трицепс негативно влияет на силовые показатели в таких упражнениях, как жив, штанги, лежа и подтягивания. Вопреки еще одному распространенному мнению, все три головки трицепса участвуют в работе одновременно. Упражнений, способных изолировать какую-либо из них, по сути, не существует. Большинство движений нагружают головки трицепса равномерно. Другими словами, если у вас отстает латеральная головка, то практически невозможно ускорить ее развитие относительно роста других головок трицепса. Кроме этого, массовая доля той или иной головки определяется скорее генетически тренирующегося. Трицепсы, как и другие мышцы, лучше всего прорабатываются базовыми упражнениями – жимом лежа. Узким хватом и отжиманиями на брусьях При этом атлетам со стажем тренинга Менее двух лет не рекомендуется Использование изолирующих упражнений Важно отметить, что тренировка трицепса Требует идеальной техники выполнения движений И повышенной концентрации На работе мышцы Рабочие веса лучше использовать средние, поскольку большие веса отрицательно влияют на соблюдение правильной техники. Тренировки трицепса, если он хорошо растет, необходимо проводить не чаще одного раза в неделю. Причем суммарное количество сетов во всех упражнениях на трицепс не должно превышать 10-12. Количество повторов среднее, в границе от 8 до 19 повторов в каждом сете, ибо треуглавые мышца плеча любят силовую нагрузку. Если же трицепс отстает в развитии, либо если нужно повысить результаты в жимовых упражнениях, его можно качать и дважды за 7 дней, например, в понедельник и в пятницу. Необходимо также учитывать, что многие упражнения на грудные мышцы достаточно серьезно нагружают трицепс. При составлении программы тренинга всегда максимально разводите дни проработки грудных мышц. И мышц трицепса. Главными упражнениями для проработки трицепса являются жим штанги лежа узким хватом и отжимания на брусьях, развивающие как руки, так и грудь. Кроме этого, хорошее воздействие на трицепс оказывает французский жим лежа. Такие упражнения, как разгибание на верхнем блоке на трицепс и разгибание из-за головы, ровно как и другие изолирующие упражнения, новичкам не рекомендуется, прежде чем переходить к оттачиванию. Важно создать базу. Трицепс в домашних условиях. Домашними упражнениями для проработки трицепса являются классические отжимания от пола и отжимания от скамьи. При этом, как и в случае с жимом лежа, узкая постановка рук при отжиманиях от пола усиливает вовлечение мышц трицепса в работу. Техника выполнения отжимания от скамьи. Установите две скамьи или два стула на расстоянии 80-90 см друг от друга. Расположите на одной скамье ноги и возьмитесь за край другой. Медленно опустите тело вниз, затем поднимитесь вверх за счет работы трицепса. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!